Когда вы любите его, вы же все равно эту любовь отдаете, волей воля, от вас она идет, вы что-то ему хорошее желаете, даже просто про себя пусть не словами. Вы уже через мистический план ему направляете там вообще в лавину всякой благости. Давай выпьем, а, еще? Не захочется, потому что резко понижается вибрация после прохождения пути РД, когда человек выходит на хорошие уровни вибрации, отношения в семье радикальным образом меняется. Человеку нужен все равно человек. И если мы не монахи, то у нас потребность остается. Но потребность и зависимость – это не одно и то же. Вселенная пришлет кого-то, но он вам обязательно, вот это я гарантирую, он вам обязательно вернет то, что вы отдали. Но, скорее всего, совершенно не в том виде, в котором вы это ожидали. Есть женщины, вот такие вот строгие однолюбки. Если у них появляется объект любви, то все остальные исчезают. Есть тантрические женщины, которые совершенно естественно любят всех. Понимаешь, я отдавалась вся, всем, вся большая, немного. Я всем давала. Энергию заботу, но только не себе. Я была зависима мне да, от своего мужчины, я его видела все время, было несчастно то, что мы не вместе, и вдруг такой вот и у меня, да, такие же ощущения. И вдруг сейчас такая свобода, ты раскрываешь какую-то свою самость, и ты так больше не чувствуешь такое впечатление иногда, что все закончилось, и где-то есть ощущение, что это такой процесс, как раз вот он и правильный, наверное. Любовь и свобода, и когда ты должен раскрыть. Вот я ощутила эту свою славность, да, вот эту, и вдруг ощутила это, это счастье от самой себя, это ведь этого давно не было. И то есть и вот это или закончилось, или я ушла от него. Что происходит вот сейчас? Ну, это немного индивидуальный вопрос, но я отвечу в различных вариантах. Это может быть действительно завершение миссии встречи, да, и когда уже нет такой зависимости. Но по твоим словам, скорее всего, и зная твою историю, я могу сказать, что это вот выход на те высшие уровни вибрации, где человек чувствует э, счастье и э, удовлетворенность в самом себе, и тогда а, просто внутренняя, бессознательная потребность в, в зависимости от чего-то и от кого-то пропадает. Внутри как-то, Да, она просто не нужна. Да. Просто не нужна. Вот представьте себе, я короткий, очень показательный пример приведу. Вот мы с вами сделали йогу, такое благостное состояние, да. А потом я наливаю вам пусть даже хороший виски или что вы любите, и говорю, давай выпьем, а, еще. Не захочется, потому что резко понижается вибрация. А если вы не делали давно йогу, и вокруг вас шашлыки жарят постоянно, и так далее, что-то такое захочется, наверное. Ну, вот нам-то не хочется, но вот понимаете, о чем я говорю? То есть, если у вас высокий уровень вибраций, то у вас нет никакой потребности. Нет потребности просто. И то, что раньше говорили, допустим, «Да не будь ты зависимый», или вот как опять возвращаемся к примеру с Наташей, «Да, «Прими себя», и так далее. Вот если все это рассматривать на повседневном плане, на поверхности, то это трудно выполнимые задачи, либо вообще невыполнимые. Не примет Наташа себя, а широкой принимать. И говорить, а широкая. Это совсем другое. <связано> это уже осознавание глубины. То же самое, говорит, Свет, да освободись-то от зависимости от него. <связано> Свет и говорит: да не надо, а что же я буду без него-то делать? Да. И вдруг уровень вибрации повышается, и это просто само отваливается. И вот. и все. <связано> но человеку, человеку нужен все равно человек, и если мы не монахи, то у нас потребность остается, но потребность и зависимость это не одно и то же. То, что а такой, не на его Я вам и скажу и опять <связано> как бы избитые истины, которые конечно же все слышали, но можно подобрать другие слова для того, чтобы избежать стереотипа, но я сейчас это делать не буду, а скажу вам так, как есть. Когда у вас повышается уровень вибраций, объект вашей любви перестает вас цеплять, а наоборот вы хотите ему что-то хорошее. Вот это показатель высоковибрационных отношений. Вот. Если до того вы хотели его получить, почему не едет, не приходит, не звонит, не пишет, то как только туда вышли, вам даже не обязательно, по большому счету, не обязательно его физическое присутствие, вы уже через мистический план ему направляете там вообще в лавину всякой благости. И проверяется это очень просто, он потом напишет или позвонит вот, и скажет, что-то, блин, так классно. То есть он получает вот эту реальную энергию. Все же это вы читали. Но это нужно делать практически. Мне Читать нужно... и говорить об этом никакого смысла нет. Это надо делать. Из состояния отдавания. Ну вот, Наташа, мы с вами проводили консультацию. Помните, что я вам сказал, что будет дальше? Я помню, а вы нет. Я. Я, я, говорил, я говорил Наташе, она говорит, вот я же могу немножко историю рассказать, вот у меня РД, многолетняя связь, сейчас никаких внешних перспектив совершенно нет на высоединение. что мне делать, его бросить, не бросить, как, как мне быть, много всего, да, и, и выясняется, выясняется в процессе консультации, что Наташа от этого состояния, не от связи физической, а от состояния отказываться не хочет. Хотя пришла на консультацию, я говорю, хочу прервать эту связь, уйти. Да, выясняется, что она именно она, не я ее убеждала, именно она не хочет отказываться от этого. Я говорю, хорошо, тогда мы оставляем это, работаем в потоке, делаем так-то, так-то, так-то. Она говорит, хорошо, все замечательно, я это чувствую, понимаю, и мне это нравится. И задает вопрос, а что будет дальше? Вот сейчас она повторяет этот же вопрос. А что будет дальше? Я говорю, давайте смотреть, Наташа. Когда вы любите его, вы же все равно эту любовь отдаете, волей воля, От вас она идет, вы что-то ему хорошее желаете. Даже просто про себя пусть не словами. Есть такой, Ну да, есть. Несмотря на то, что у него уже новая девушка, молодая и так далее. Все равно же этот поток отдавания идет. Идет? Идет. Давайте смотреть дальше. Если от вас постоянно идет, идет и идет, какая от этого перспектива? Давайте думать вместе. Конечно, если вы очень много отдаете, от кого-нибудь, от чего-нибудь вам обязательно вернется. И я Наташа так и ответил. Если вы отдаете именно мужчине как объекту любви, значит появится... Скорее всего, другой мужчина, поскольку у него там девушка. Хотя, кто его знает? Может, и он же. И Появится либо этот, либо другой мужчина, который вам, Наташа, будет отдавать. А так как ты замужем, возможно, это Совершенно исключено. Очень много случаев, когда говорят, что действительно после прохождения пути РД, когда человек выходит на хорошие уровни вибрации, отношения в семье радикальным образом меняются. Если до этого муж э, ругал, не уважал, э, забивал и так далее, то радикально меняется отношение. Он говорит все-все-все для тебя и, вот, и, и так далее. Ну, а так <меня> не <с спрашивает> Довольно распространенный связь. <срежина> <срежина> а что ты сделал, чтобы оно так и живет. Я не С... а, а нет. Ну, ну, значит, другой какой-то мужчина. Мы не будем сейчас гадать. Я, я, я работаю не по традиции магической, которая выбирает вам какие-то четкие объекты. Вот тот, Иван Петрович и так далее. А работаю в другой традиции. Когда вам, ну, будем говорить, Вселенной, как хотите еще назовите, Вселенная пришлет кого-то, но он вам обязательно, вот это я гарантирую, он вам обязательно вернет то, что вы отдали. Но, скорее всего, совершенно не в том виде, в котором вы это ожидали. Почему? А почему не в том виде? А потому что вот практически все, кто ходил в процесс исцеления в потоке, все вы встречали сюрприз. Совершенно неожиданно то, что там появляется. Но оно ваше. Оно вас туда тянет. Ну, совершенно, говорит, я не мог этого ожидать. Это придумать нельзя. Вот так устроена жизнь, это же здорово. Это же здорово, это сюрприз, причем, ну пусть, может быть, не всегда, конечно, приятный, но тем не менее, сюрприз, а от этого уже ах. да? А вот как вот рассмотреть такую ситуацию? У нас с Ириной похожа, прям обалденная. Вот многие говорят, что вот, вокруг меня прям мужчины, мужчины, они роятся, вот как и Вы много раз такое говорили. И чпаданчики, туда-сюда, у нас с Ириной совершенно вот, одинаковая история, у нас вообще нет мужчин. Вот ощущение. такое ощущение, как только я встретила Павла, вот до, до Павла вокруг я меня были одни мужчины. Во всем, везде, всегда. Как только я встретила Павла, ну просто просто митлая, понимаешь. Даже двойник женщина, даже вот такую работу, которую мужская, выполняют женщины. Ну просто это караул. Я уже с этим смирилась. Есть женщины вот такие вот строгие однодюбки. Если у них появляется объект любви, то все остальные исчезают. Потому что есть тантрические женщины, которые совершенно естественно любят всех. Видели, может быть, фильм такой очень хороший, кстати, посмотрите, советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Очень хороший фильм. Вот там главная героиня, она как будто бы как, как шлюха. Но на самом деле нет. Она искренне любит всех. И того старого, и этого молодого, и другого, и третьего. Вот есть такая структура, энергоструктура, да, вот так вот, вот, такая вот любвеобильность. А есть женщины вообще, как Пенелопа, да, вот один Одиссей только и все. Можно я, Наташа, вопрос отвечу? У меня была точно такая же ситуация, как вот у тебя на какой-то период времени, вот я еду, допустим, на машине, сломалось у меня колесо, я понимаю, что я... Могу в принципе остановиться, машину, никто не останавливает. Я сама себе меняю колеса, и при этом меня еще мужчины мои же дома подгоняют, давай быстрее. Крутишь быстрее! Я приезжаю домой, оставляю машину, мне говорят, ой, я уехал, так возьмешь машину, поменяешь все колеса и поедешь на работу. И тут я понимаю какой-то период времени, что я, понимаешь, я отдавалась вся, всем, вся большая, немного. я всем давала как наверное, с тем, с тем, с тем заботу, но только не себе. Произошел щелчок в определенный период времени. и Я начала только себе. Вот у меня также это же колесо, только уже на вот этой машине. Я, Аля, у а! меня тут колесо там, этот, э, прокололось. Сейчас я приеду. Пока он приехал за 5 минут, 4 мужчины подошли и хотели не только мою машину э, починить, но и донести до дома. Понимаешь? Я себя уже любила. Я уже не, не буду колесо. крутить. Я кролашу а -то. Это то, шанти шансира. У меня тоже, Наташа, был такой период. Точно такой. У меня не было, я, ну, вообще, вот я вообще денег. Вот проходили, не видели меня. Но это вот сейчас как-то изменилось. И этот РД сказал, я такого не встречала 25 лет назад. В любви я думаю, с ума сошли. Вот это стало само. Что-то происходит, какая-то. Какая-то проработка происходит и гармонизируется это. А он тот что я сама себе закрыла. Может быть, да. да. да. Может быть. Я, да. я могу... Что, него, все, все ну да. да. Поставим, вот ну ну и, вот да. я и говорю, одна да. любви, понимаете? А вообще самый РД-поток, парный поток, он работает так, что к вам притягивается противоположность.